Паркинг. Паркинг стоит два лива. Народа очень много на рынке. Мы бываем здесь тоже не очень часто. Мы идем на рынок базар. <музыка> Живые, смотри, живые. живые крабы по Ой, смотри, он живой. Я хочу еще что... почистить. Да, да. да, да. Это чуть-чуть не надо. А почисти. Да, поехал А это не надо. Надо, надо. Надо. Надо. Надо. Вот так выглядит наш время. А, это команд. Пока. Мне нужно еще укроп. Но я хочу там подальше. Вот там помидоры. Сейчас мы возьмем помидоры. Мы идем помидоры. Вот помидоры. 40. Помидоры mm -hmm. есть еще, вот я хочу вот такие. Mm -hmm. Да. помидоры по голям. Два. Три, три. Mm -hmm. По голям, а мы же вот тут, того mm -hmm. а, мягкие. И такой вот такой по крас, по крас, Да. Мягкий? Нет. Mm -hmm. Добрый. Mm -hmm. Нет, не очень мягкий, средний. Я хочу, чтобы был сильный. А можно еще два краски. А у тебя банки? Какие банки? Нет, это два для добавить салат. Там должен быть свежий. А, еще укроп. Да, копор. и три свекла церкла. Ой, морковка. 10.36. Так. И еще морковка. Морковка. Может быть, Это часть рынка, где продают одежду. Так вот мы можем идти и все покупать. Все турецкие товары у нас тут. Вот какие малыши тут у нас. А глаза у них как-то стоящие. Приезжайте к нам на рынок, купите все, что хотите. Мы находимся около колхозного рынка. Здесь находятся вот такие ряды различных торговых этих магазинов. И они все работают у нас. Все. Рынок весь функционирует. Слава Богу. Смотри. С лесу. Белая леса. и медали. Это просто что-то. Смотри. Это медали. Хочу купить корову. У нас на базаре. Он нас съест. Вот так. Ага, у нас все купить елочные игрушки. Сейчас я вам покажу, как я быстро готовлю рыбу. Эта рыба называется цепура. А в Испании она называется Дорадо. Берем почищенную, вымытую рыбу, которую я только что принесла с рынка. Если рыбы я беру много, то обычно я остальные разбираю и замораживаю. Качество рыбы после заморозки ничуть не хуже, чем рыбы свежие, только что принесенной. Сначала рыбу надо замариновать. Я использую следующие специи. Соль, перец, приправу для рыбы, базилик, Укроп, ну и многое другое, что я нахожу. Например, шарина соль. Я ее тоже очень люблю. И добавляю к обычной соли. Для начала рыбу надо посадить. Берем шарину соль, размазываем ее, солим с этой стороны, здесь и здесь. Берем перец, перчим немножко. Дальше берем приправу для рыбы. Самое главное без спицы. ее надо много. Мы ее сейчас Можем здесь, здесь, здесь, здесь. Дальше возьмем базилика немножко. Ну и уколка. Любо наша готова. Теперь нам надо делать еще одну операцию. Нам надо добавить лимонные корочки для маринада. Теперь мы режем корочки. Корочки остаются у меня. От выжимки утреннего лимона, поэтому их у меня очень много. Эти корочки мы кладем прямо на рыбу. Внутрь рыбы, сзади рыбы. Можно положить курочек и больше, и меньше. Все, наша рыба готова, замаринована. Теперь мы ее поставим в холодильник до момента приготовления. Берем две средних луковицы и нарезаем полукольцами. Можно меньше. Теперь порежу вымытый красный перчик. Это сладкий болгарский перец. Секрет моего приготовления заключается в этих пакетах. Это пакеты для запекания. Я запекаю в ней мясо и рыбу. Тут важен размер. размер подходил под размер курицы или рыбы. Вот так выглядит мой пакет. Сейчас я в него буду укладывать свою рыбу, которую я достала из холодильника. И то, что я еще добавляю при приготовлении рыбы. Буду укладывать прямо с корочками. А как есть рыбу выкладываю в пакет и выкладываю сюда и красненький перец теперь пакет нужно завязать мы его вот так собираем такая штучка есть которая закрывает этот пакет она дается в комплекте с пакетом но ну, пакетик затягиваем его надо хорошо затянуть но не порвать вот эту завязку я завязала этот пакет. Так на, на противень я его и положу. Наша духовка зануси, Выставляю здесь вот в таком положении переключатели. И ставлю 38 минут. Сейчас мы сюда в холодную духовку положим наш противень. Вот наша рыба в духовке на 30 минут. Можно отдыхать. И духовка даст сигнал, когда она будет готова. Наш пакет раздулся. И выглядит теперь вот закончен. Вот так выглядит наша рыбка готова. Сейчас мы ее будем вынимать из пакета. Когда мы вытащили рыбу, пакет сдувается на глазах. Сейчас мы его разрежем и переложим рыбу на тарелку. Я удалила лимонные корочки, посыпала рыбу зеленью. Можно подавать к столу. Это наша рождественская рыбка.